Мыльные пузырь в честь новой рубрики. Дмитрий Эстетика в процессе седьмого зимы подготовки, и Крис Бамстер завершил свою подготовку к Олимпии, выиграл Олимпию, теперь он, конечно же, может спокойно перейти на сезон мясонабора, потому что 4, 5, 6% жира, который он показал на сцене, поддерживать просто и как минимум нездорово, скорее всего нереально, ну и да, он, скорее всего, бы откинулся. И в этом видео мы посмотрим и разберем его чит мил. День, это получается чит-день, что он кушал, как он набирает, что он планирует делать дальше, как, собственно, мистер Олимпия, наконец-таки, после соревнований будет загружаться. Что он предпочитает? В общем, все мы сегодня это обсудим, потому что мне мега-мега интересна англоязычная западная тусовка, где все эти ребята эстеты выступают, показывают свои влоги. Здесь у нас фитнес а, в России, в СНГ очень мало разы в таком плане, только Денис Гуси что-то показывает. Я решил новой рубрикой брать какие-то такие видосы интересные мне и разбирать их специально для вас. Какие-то подготовки, какие-то влоги, какие-то советы, там все-все-все, что связано с западной тусовкой. Озвучивать и в каком-то стиле, в каком-то стиле переводить какие свои мысли добавлять Он говорит, что на всей своей подготовке он ел просто мега чистый, И теперь он наконец-таки хочет позволить себе продукты, которые он не мог себе позволить Собственно, в этом и вся суть Чидея И мне очень интересно, что он будет есть что вообще он выберет? Finally rid out of this kitchen, out of the pod, white fish, ground turkey. Egg white protein shake, bullshit. по его интонации можем заметить, что он выглядит прям дико устатше что вся эта диета ему в хлам надоело. И первое то, что мы видим, это что-то типа тортили с огромным количеством сыра и панкейки с шоколадом. Причем панкейки это типа блинчиков, но они такие прям толстые и внутри, вот как показано у Криса кладут большущую порцию растопленного шоколада. Причем зацените, Крис сразу убирает этот лишний жир с тарелки, потому что ему не нужны дополнительные калории. Он будет чувствовать себя круто если он просто съест этот большой, здоровенный панкейк с шоколадом. Он очень вкусный, мега шоколадный, но лишнее масло, лишний жир, лишние калории ему вообще не нужны, потому что он не собирается просто тупо обожраться и набрать огромное количество жира. И френч-тосты в России более известные как гренки, что-то типа того. Кстати, вы можете спокойно это кушать каждый день на своей обычной диете. Набираете вы, худеете, сушитесь, вы можете есть и шоколадные панкейки, и вот эти тортильи, и френч-тосты. Просто делайте их, например, с протеином, и в итоге получаете низкокалорийную, высокобелковую, максимально вкуснющую годноту, которую вы можете есть на диете каждый день. Я смотрю на этот панкейк, на этот расплавленный шоколад, уже в хлам сам голодный, и все, что меня спасает сейчас, вот такая вот бутылка почти бескалорийного пепси со вкусом манго, потому что... Все свои калории на сегодня я уже съел и все, мне просто надо пить водичку и ждать следующего дня, ибо это седьмой день моей подготовки. И после этого они не едут домой отлеживать диван и наращивать себе бока, нет. Они пришли в зал для того, чтобы сделать немного кардио, для того, чтобы разогнать кровь. Вот это пищеварение все лучше запустить. Такое легкое стади стейт называется кардио, когда вы особо не напрягаетесь. Видите, там чувак просто откинулся на этом байке, на спинку и просто спокойненько себе крутить педали. Да, вы не сожжете очень много калорий. Вообще, на самом деле, мало калорий потратите. Но это гораздо лучше, чем просто лежать на диване, либо сидеть, либо залипать на какие-то видосики. И ничего не делать. Кстати, в этом же зале Крис Триттил, Энтони Монтелло, это новая восходящая звезда фитнеса и бодибилдинга. Я тоже за ним слежу, он снимал большое количество серий своей подготовки про, именно оттуда я взял идею РОУД 2 ПРО, которую я сейчас реализую на своих каналах. И если вам интересно эта личность, этот персонаж, тоже могу рассказать, раскидать видосы. И в целом пишите в комментариях, что вам будет больше всего интересно. Возможно, это какие-то рацион актеров, возможно, какие-то подготовки. Как Сэндвичи, следующий по списку у Криса в этот день Чит-дэй сэндвичи, если даже сейчас он выбирает не просто обычный белый хлеб, как это у нас принято, а максимально цельный зерновой для того, чтобы, я так понял, снизить гликемический индекс, ну и в принципе количество сахара, выбрасываемого в кровь, стало чуточку ниже, ну и возможно там больше клетчатки. Oh, yeah. well. Однако после этого он идет в магазин за мюсли. Нет, я обожаю мюсли. И мюсли это моя триггерная еда, которая если я съему вот одну ложечку, мне захочется еще, еще, еще, еще и так просто незаметно уходит пачку. почему в пачке обычно грамм 300 этих мюсли, которые запеченные, они мега вкусные, мега сладкие, крепкие, такие, знаете, хрустящие, просто обожаю хрустящую еду. И так что для Криса возможно это закончится чем-то нехорошим. Для него это тоже триггерная еда. Кстати, прикиньте как круто его девушка работает на специальной книге рецептов для Криса, которую он может использовать для подготовки к Олимпии. То есть это рецепты с низким калоражем, с высоким содержанием белка, которые большие по объему, которые заставляют ваш желудок наполняться и чувствовать в вас. Чувствовать себя вас. Чувствовать себя сытыми, не страдать от голодной диеты и лучше готовиться к соревнованиям. So simple, so он говорит, что это мега вкусно и мега эффективно. Причем сэндвичи я не слишком люблю, но вот он их просто обожает. И, конечно, пирог. Я думаю, что он тоже шоколадом или изюм. Скорее всего, это шоколад. Причем он говорит, что это хоть и полезная еда, которую он сам готовит, но она высококаларийная. И в этом и фишка. Люди думают, что если они будут есть полезную еду, то они автоматически каким-то образом похудеют. Магически. Съем эту гречку и похудею? Нет, гречка не заставляет вас худеть. Или овсянка. Вот последний раз я смотрел видео Алины, Алина... не помню, как точно называется ее канал, она сказала, что овсянка помогает вашим жирам расщепляться. Нет, это не общанка помогает вашим жирам расшифляться. это дефицит калорий, который создается за какой-то отрезок времени, и, соответственно, эта энергия просто берется из вашей подкожно-жировой клетчатки, ну или из гликогенной печени, в общем калорий. Так что, если ты хочешь похудеть, это не значит, что тебе нужен есть здоровую еду, это значит, что тебе нужен просто дефицит калорий за какой-то отрезок времени. И, кстати, прямо сейчас я уже открыл предзапись на свой марафон, первый в своей жизни марафон, где ты вместе со мной будешь готовиться целый месяц, включая программу тренировок, программу питания, созвоны, телеграм-чаты, многие-многие вещи, даже разбор спортпита где я вместе с вами буду тренироваться, вместе с вами питаться, будем вместе сжигать жир. Кстати, будет два направления. В первом будем заниматься рекомпозицией тела, когда сжигается жир и наращивается либо сохраняется мышечная масса и силовые показатели, а вторая группа будет максимально стараться набрать. Так что, если ты хочешь набрать, либо сжечь лишний жир к Новому году, а потом еще и после Нового года, потому что марафон-то длится еще и после Нового года, то залетай к нам на предзапись, получишь скидку 30% после официального старта продаж. Места ограничены, сделаем все максимально с душой максимально по красоте и да прибудет с нами эстетика uh -huh, like you know? органический безглютеновый безлактозный пирог крис только что приготовил это значит что даже в свой чидд он старается кушать максимально чисто максимально полезно вот что значит мистер Олимпия вот это подход и наконец-то пицца. Причем он говорит, что это его первая пицца за последний год. Представляете, вот этот здоровяк, который может реально есть пиццу каждый день, он ее не ест. Он набирает на чистых продуктах, он готовится на чистых продуктах. Это будет его первая пицца за последний год. Пицца Пицца с ананасами, вы прикиньте, даже пицца достаточно низкокалорийная. Кстати, я лично обожаю пиццу, но тоже ем ее максимально редко. И последний раз я ел ее, когда снимал видео про рацион Данилы степанова Это был мой первый и последний раз этот прошлый год. То есть пиццу я ем примерно как и Бамстад, но не выгляжу как Грис и, и опять же, это не значит, что вам нельзя есть пиццу на диете, либо в принципе нельзя есть пиццу. Есть огромное количество крутых рецептов, низкокалорийных, да и вообще любые. Любых на ваш вкус и выбор. Веганская пицца, какая-то из морепродуктовая пицца. 10, out of 10. 10 из 10 пицца зашла к рису. И, кстати, если вы хотите сделать свою пиццу, низкокалорийнее, то просто накидывайте туда фруктов и овощей, потому что таким образом она станет более высокообъемной и меньше останется места для каких-то вредных ингредиентов, типа колбасы, сосисок и прочей вот этой вот всякой нечисти. On и даже сыр в этой пицце веганский. А знаете, что еще 10 из 10? Это мой марафон, при запись на который уже открыта, так что если ты до сих пор не записался, то переходи по ссылке в комментарии, либо в описании и записывайся на мой марафон, ибо это реально пушка. So, а теперь посмотрите, насколько довольный Крис стал после своего Чит Он продолжает кушать свой хоммейк, как говорится, пирог и на полном позитивчике завершает Чит Дэй, причем его форма, просто посмотрите, какую форму он выставил на этой Олимпии. Это просто что-то mind-blowing. И опять же, это не сумасшедшие 10-20 тысяч калорий, которые он спокойно мог бы сегодня съесть. Он сохраняет крутую форму, подает классный пример, за что я обожаю смотреть его влоги. Так что на этом все. EstatixFamily.com для того, чтобы заказать мою программу тренировок. Также план питания. И, конечно, залетая на мой парафон,